я, пожалуй, расскажу вам о кругосветной парусной регате, в которой мне довелось участвовать. Началась эта история в далеком зарубежном городе. Уважаемые джентльмены, Имею честь сообщить вам, что наш клуб впервые в истории парусного спорта решил провести международную регату для одномачтовых яхт вокруг земного шара. Для участия в регате разосланы приглашение самым знаменитым капитанам. Да, вот так все и началось. В те времена я уж давно не помышлял ни о каких путешествиях и преподавал навигацию в мореходном училище. Вот при этих условиях и нужно определить координаты корабля. Лом! В чем дело? Где вы? Я потерял ручку. Христофор, бы не хватит. Прошу к доске. И не забывайте. У вас переэкзаменовка. Христофор Баневатич, вам международная. Прославленному капитану Врунгелю <свят> Энландский клуб приглашает вас принять участие в кругосветной парусной регате. Лом, хотите изучить навигацию на отлично? Хочу! Тогда пойдете со мной в кругосветное плавание на парусной яхте. Назначаю вас своим помощником. Телеграфируйте. Капитан Врунгель согласен. Но сегодня же приступайте к постройке яхты. Есть! Приступить к постройке яхты. Друзья! Нашей яхте предстоит большое кругосветное плавание. Мы сделаем все возможное, чтобы главный приз регаты стоял в нашем морском музее. Поднять паруса. Отдать носовой Дать кормовые полный вперед. В чем дело? Почему стоит? Эй, на буксире! Прими конец, черт побери! А ну, еще разок! Старший помощник Лом, вы какой лес поставили на борта? Самый лучший, только что спиленный. А ну тогда понятно, почему яхта пустила корни. Старший помощник лом, очистить ли борт от зеленых насаждений. Неудобно как-то с усадьбой плавать. Рыбы засмеют. В синим, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Назовите Геркулеса и скомандуйте вперед. И она без ледореза льды на полюсе пробьет. А корытом нас зовете, не уйдете от беды. Это яхта и в болоте нахлебается воды. Это яхта и в болоте нахлебается воды. В море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперёд. Как вы яхту назовете, так она ей поплывет, Как вы яхту назовете, так она ей поплывёт. Вот таким образом, Лор, да. Недаром я назвал нашу яхту Победа. Эй, на беде! Ты плавания! Скандал, непоправимый скандал. Право, руля, держать курс в открытое море. Спустить паруса. Якорь. Итак, через два дня мы должны быть на месте. Время у нас еще есть. Почему мы сидим в такой неудобной позе? Не знаю, Христофор Банифатич. Хм. А потому что прилив продевали, а вы цепь не вытравили, ясно? Ясно, товарищ капитан. Что же нам теперь делать? Придется ждать отлива. Ну, что пишут в газетах, все яхты прибыли, кроме беды, О, это про нас. Пора сниматься с якоря. Лом, измерьте температуру забортной воды. Слушаюсь. Разрешите доложить, товарищ капитан. Произвести измерение температуры забортной воды не представляется возможным из-за отсутствия таковой. То есть как это из-за отсутствия? Не могу понять, Христофор Бонифатиевич. ушла да, с отливом. Фукс. Ждите моих инструкций. Слушаюсь, сэр. Суперагент. Я сын своей эпохи Я супермен, я джентльмен Тела мои неплохи На мне сражение, броня все и красивый Я здесь, поскольку без меня Не будет денег Детектива. Я там и тут, я там и тут. Я нужен ежечасно. Я там и тут, куда пошлют. Я там и тут, куда пошлю. А посылают часто. <служащие джентльмены> В первый же день наша регата стала объектом крупнейших сделок и пари. Уже раскуплено около миллиона билетов. Самые крупные ставки на яхту нашего клуба «Черную каракатицу». А известно ли вам, что в связи с похищением Венеры перекрыты все границы и регата под угрозой срыва, а? Я уполномочен официально сообщить, что для нас границы будут открыты и регата состоится. Mm -hmm. Необходимо пополнить запасы пресной воды. Но надо поторапливаться, как бы нам к старту регаты не опоздать. Помощник лом За белками, Полный вперед Не могу, Христофор не понифать. Не буду прыгать, я лучше сгорю Старший помощник лом Сколько белок у вас на палубе? Одна, две, три Отставить считать! Принять белок без счета и загнать прямо в трюк. Есть! Загнать белок в трюк! Без счета полный груз белок живьем. Что прикажете делать с ними? Ничего, скоро приедем, а там в зоопарк сдадим. Прибавьте к луч шпурусов. Чем могу быть, полезен? Имею на борту полный груз белок. Живье. Белки? Это которые с хвостиками и ушками, как же знаю. Ну что ж, я, пожалуй, их возьму. Только знаете, у нас очень строго с контрабандой. Документы на них в порядке. Ну, какие документы? Мышь их спасли из горящего леса. Без документов не могу. Рад бы да не могу. Соедините меня с начальником таможни. Я в отчаянии. За мной следят. Лучше я поставлю ее на место. Прекратите панику, Фокс, и слушайте меня внимательно. Завтра старт регаты. Будьте с товаром в порту и постарайтесь пробраться на черную каракатицу. Слушаю, сэр.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 Всюду карта бита Я скажу без лишних слов Что попал на удочку И за грош плясать готов Под чужую дудочку И за грош плясать готов по чужую Я, Арчибольденди, хочу огласить торжественно эту бумагу, в которой прославлены каждой строкой спортивная честь и отвага, морскими делами во многих веках традиция наша богата. И сим протоколом объявлена нам большая морская регата, Большая морская регата, Большая регата, большая регата, сегодня не слыха. богаты, ставлю на ласточку, выхрем прокатимся. Ставлю на черную каракатицу Ставлю заклад, лимузин свой и дом Ставлю свой фраг и жилетку при том. Ставлю на муху, стрелу и ракету Ставлю немедля на ту и на эту Наша возьмет Нет, наша возьмет Пари! Пари! Кто? Разобьет Итак, леди Жанс, имею честь объявить старт парусной гигантской. Все яхты готовы? Внимание! К сожалению... Мы вынуждены снять с регаты яхту «Беда», так как, по правилам, экипаж должен состоять из трех человек, а на беде только двое. Лом, срочно найдите третьего. Знакомьтесь, Фукс знает четыре языка и прекрасно разбирается в картах. Отлично. Зачисляю вас матросом. Внимание. Сейчас мы их догоним. К повороту приготовиться! Фукс! Ну почему вы стоите? Добивайте грот. Отставить. Фукс, какой же вы к дьяволу матрос? А я не матрос. Ну, позвольте. Лом сказал, что вы в картах умеете разбираться. Это сколько угодно, карты мой хлеб, только не морские, а игральные карты. Фукс, вы не очень, просто жуть, хоть садись за парту. Стоп, идея, разложу, по мастям все карты. Не игра, а чудеса. Действуйте. Простите, я забыл, где паруса, я забыл, где паруса. да от где корма? Балет-бубен Где канат? Девятка Хватит, Фукс, ловить ворон Не пойму, чья взятка Подтяните даму пик Короля направо Эд мигом я привык, эд мигом я привык, я играю Браво. Вот это совсем другое дело. Вот это работа. Молодец, Фукс. А теперь становитесь к штурвалу и держите курс вон на те яхты. Теперь они от нас не уйдут. А мы пойдем отдохнем. Этот дилетант, Фукс, все запутал. Вместо черной каракатицы с перепугу попал на беду. Завтра вечером вылетайте за товаром в квадрат 4. Будьте внимательны. Помните о строжайшей секретности этой операции. Не беспокойтесь, шеф, все будет сделано. Срочно вылетайте в квадрат 4. Найдете беду, и фукс передаст вам контрабас с товаром. Будьте внимательны. Помните о строжайшей секретности этой операции. <связь> Эффектов. Не беспокойтесь, шеф, все будет сделано. Восходно, фокс. Чуть-чуть правее. Очень хорошо, очень. А теперь переложите налево. Так, из вас выйдет хороший матрос, фокс. Прошу прощения, ведь мы их обгоняем. <сосит> Таможенная полиция. За незаконный ввоз скота мы вынуждены конфисковать ваше судно. <сосит> Ай-яй-яй, господин чиновник. А ведь согласно международным морским законам судовые принадлежности таможенному оформлению не подлежат. Какой же категории принадлежности вы относите имеющихся на борту белок? Как-то как категории ходовых машин, господин чиновник. Докажите. Доказательства я представлю завтра утром. Внимание, внимание! Передаем экстренное сообщение о кругосветной парусной регате. Яхта Беда задержана таможенной полицией за незаконный ввоз белок. Этот скандальный инцидент. Вызвал большое оживление на бирже и ставит под угрозу участие капитана Вронгеля в регате. Сдаю беду, беду, беду, беду внимание, сдаю три беду, тип одна беру беду. Предлагаю Я издаю беду беду, беду беду, беру беду, черную коркови Бандито, гамстеритом и костетто, пистолетто. Ой, ес! Мы стрелянто, убиванто, уграданто, той ето. Ой, ес! Банко тресто, президентто, ограбландто, ум насниманто, Мне то мы стреляют, то пистолетом, ой, я, yes. мы фиато, расхищают целый день кабриолето. Ой, я, yes. постоянно пьем чем постоянно сито пьяно. Ой, я, yes. дежу банку, миллиону и плевану на закону. Держим в банку, миллион и плеванто на закону. Держи в банку, миллион и плеванто на закону. Ручилия, ваша песенка спятта. крючки у таможников. Это катастрофа, шеф. Прекратите панику и не спускайтесь с яхты глаз. Капитан, все готово для демонстрации. Одну минуту, господин чиновник. В ветре нам их не догнать. Фукс! А не сыграть ли вам на контрабасе что-нибудь веселенькое, а? Под музыку говорят, ветер лучше надувает паруса. c'è stunghielo il cretino certi aspettanti non vanno stai stare qui in città frutti da diavolo potevo rapire parole puo a vita dolce vita infinita mamma mia quanto è veramente. va bene <tossi> Наша игра проиграна а теперь вперед живо старший помощник лом Держать. Есть! Так да, держать! Как Она <реклама> же осталась <реклама> в порту. Внимание, внимание! В связи с проведением военных маневров, всем судам немедленно покинуть квадрат 32 градуса северной широты и двадцать шестого градуса восточной долготы. Право руля! О, oh, Nous allons prendre des petits dépôts et le de poing. Attention, attention, attention. Attention, attention, attention, attention. quest tu On a tiré la c'est un de poing. Attention, attention. Attention, attention. Attention, attention. Attention, attention. in here. По-моему, дело табак! Совершенно справедливо! Закуривай, ребята! Паруса домой! Экипажу укрыться в каюте! Задраить все люки! В районе маневров обнаружена подводная лодка неизвестной конструкции. Полный назад. Самый полный назад. 999 тысяч чертей. Джонни, Crystal Palace, look at them. What the devil that is how in night. Hey, kill Jimmy the road! Вести в порядок судна, подправить паруса и полный вперед. А ведь мы идем впереди всех. Предлагаю сделать остановку и осмотреть местные достопримечательности. Нет возражений. Сорвалось. Пусть меня завтра ждут в пирамиде Хиопса в восьмой мумии, третий коридор налево Шеф, у меня больше нет сил Советую поискать их, Фукс Если не хотите, чтобы из вас тоже сделали мумию Все поняли Завтра вас будут Ждать. Монгель со своим экипажем сделал остановку в нашем городе. Чтобы осмотреть местные достопримечательности... И запастись провизией. Oh what? Теперь пополним запасы провизии, завтра утром выходим. Возьмем пару ящичков, Кристофор Банифатич. Что-то не похоже они на страусов. Какие-то мелкие. Страусовые. Крупнее не бывает. А и на место. Стиль тяжелый, Финита. что И Берем с доставкой. Так, так, так, так, так. По... Поставьте тут. спортится китайвинта странные они какие-то как бы ночью чего-нибудь не украли прием меры его командой! гип, -гип, гип, гип Ура! гип, -гип, гип, -гип Ура! Гип -гип, ура! ура! Э, да у вас, батенька, температура. Идите-ка полежите в каюте. два крокодила, три крокодила, четыре крокодила, пять крокодила, шесть крокодилов, пятьдесят крокодилов, 55 крокодилов, 60 крокодилов. Похоже на тропическую лихорадку. Крокодилов за борт. Есть всех крокодилов за борт! Да, вместо страусов яиц нам подсунули крокодили, а Фукс фуксах высидел.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 А спасали вас друзья? Да, в жестокий шквал Друг шпаргалочку бросал И меня спасал Что я слышу, стыд и срам? Вам с парком разнос Вам экзамен не зачтет Погибаю, сон! В надо самому знать предмет На пять, знать предмет На пять, знать предмет На пять, тут шпаргалка усадна, тут шпаргалка Со дна. друга Не поднять Зорким будь моряк в пути, океан сурок. Друга из беды спасти, будь всегда готов. И запомните с таком, с морем не жутить. Ваш урок, мой капитан, в жизни не забыть. В на ветер, слова, сеять не привык. Сеять не привык, сеять не привык. Есть достоин будет вас, есть достоин будет вас, верный ученик.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 Добрый день, шеф. Черт поделись за фуксом мы ничего не можем сделать. Вчера ночью товар был уже почти у нас в руках, но произошла авария. Головы раскалываются, макайкоу закрытия с яма Если вы не хотите лишиться ваших голов навсегда, берите товар любым способом. Вот он, я, я Нептун, морское чудо, мне подвластны все суда. Рапортуйте мне, откуда и куда идет беда. <свечный депутат> куда идет беда? <свечный депутат> Что с вами? Кристофор Банифатич? <свечный депутат> I don't know. Прятки. Кто такие сколько лет Все ли с нервами в порядке Дайте мне скорей ответ А теперь поставим точку Подходи по одному С головою в эту бочку. Всех подарят А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 Da da dum da da dum da da dum da da dum da da dum da da dum da da di di dum. Первые пересекают экватор, я или вы? Мы, капитан. Вот вы и должны были купаться в этой бочке. Регата регатой, а морские традиции забывать нельзя. За бортом, Все наверх! Человек за бортом! Руль на борт! Поворот о воршдах! Спасите! Спасите! Спасите! Я тону! Спасите! Спасите! Тону! Да вы не видите, что тону я! Спасите! Представится, представиться, джулика-бандитто! Как же вы оказались в море? Вот, понимаете, гулял по берегу, налетел легкий ветерок, и меня унесло в море. И вот я перед вами, проехал капитана. Высадите меня, пожалуйста, он на том острове. ва за шутки. А ну, руки! Внимание! Экстренное сообщение. При неизвестных обстоятельствах исчезла яхта-беда со всем экипажем. Регату возглавила Черная Каракатица. Ставки на нее опять поднялись. А теперь послушайте новинку сезона Танго Черная каракатица! А что делать с Фуксом, с Ямокотти Макэкосом, Убрать вместе со всеми. Он слишком много знает. Что будем делать? Христофор Бенефайтович. Это я во всем виноват. У меня, кажется, есть идея. И потом Мыть. Мыть. Похищенный из Королевского музея шедевр до сих пор не обнаружен. Специалисты предполагают, что жемчужина Королевского музея попала в черные руки мафии. Дочь, нож, три кассета По кварталам ходит сон, А в музее три Добывают миллион, деньги дают в кошельке, тают как туманы. А на нашем языке деньги значит маны. Маны. Эх, маны, маны, маны, мы не просим каши маны. Мы достаточно гуманны и нежны Маны, маны, маны, мы не люди, а карманы А карманам, как известно, денежки нужны были Большие маны, большие мы не спасибо, большие спасибо, большие спасибо, большие спасибо, большие спасибо, и спасибо, большие спасибо, большие спасибо, большие спасибо, большие спасибо, а карманы, а карманам Как известно, должны Damn. Ой, кантра Штилия ее сносит к берегам Антарктиды. Как и следовало ожидать, кругосветную парусную регату возглавляет яхта Черная Каракатица. О, земля. Э, э, Христофор Банифатич, земля. Земля на носу. Не на носу, а по носу. Не земля, а лед. Айсберг с формы. Курс... На Альцберг. Ура! Курса, курс Норн. Назад, как в Первая тора по бортили обитанта доложить, Христофор Бонифатич, значительное потепление. И вода за бортом кипит. Хм. Какое-то загадочное явление природы. Кошалот. Кошалот? Кошалот. Кошалот. <свят> Ай-яй-яй, кашляет няга. Температура, как видно, поднялась. Очевидно, грипп. Спокойно, дружок, спокойно. Дышите. А теперь не дышите. Да, да дело серьезное. Ну, ничего, сейчас будем лечить. Фукс, горчишники, лом, аспирин и банки. Куда они подевали. Эй, Бамбино, а? ты посмотри, как интересно, похоже на вулкан. Мама Мия, это же не вулкан. А кто? Это они. Где? Вон там. Теперь-то нет нас, не улезнут. дольче vita, quattro pezzi per bacchuro tipo Да, банька бы не помешала. Эй, а Слышишь, <свес> устроим им баню, <свес> а пока будут купаться, захватим товар. Мечету Концеваньяна. Вы не волнуйтесь, у нас самые лучшие бани. Самые лучшие бани на этом маленьком клочке земли. Самый свежий пип Проходите. Очень рады вас видеть. Санте Куалке Проходите, проходите. Будем рады вас видеть и устроим вам баньку в обе русская, всегда славилась на флоте, на горячей на полу. <свят> Лезешь, как на клотья, <свят> И с похода воротят, парятся недаром, И недаром говорят, Дядя с легким паранойе. Фар, фар, фар, фар, фар, не ловит. Фар, фар, фар, фар сладко тянет в трёхле. Отдохнёшь другой, выходи на смену. После баньки по реку, море по колено. Ух ты! Райт, Кристофор Бонипать. Все в порядке. Фукс, вы лома случайно не видели? Сгинул, наверное, лом в этой кутюрме. Но-ну, Фукс, лом не такой человек, чтобы позволить себе сгинуть из-за подобного пустяка. Кристофор Банифадь. Я должен признаться, в страшном-страшном преступлении. Все это случилось, когда я служил сторожем в музее искусств. Платили мне мало, и я перебивался игрой в карты. Однажды в баре ко мне подошли двое и предложили хорошо заработать. Они отвезли меня к одному джентльмену. Вот он-то и предложил мне выкрасть из музея знаменитую Венеру. Я согласился. Ночью я похитил эту скульптуру и спрятал ее в футляр от контрабаса. А утром я должен был доставить ее на черную каракатицу. Да что вы такое говорите, Фукс? Да, да, Христофор Банифальевич. И регату они организовали, чтобы я вывез эту проклятую скульптуру. Только я по недоразумению вместо черной крокадицы попал к вам на беду. А может, это очень хорошо, что вы попали к нам-то на может, беду? выбросить ее? Что вы, что вы, Фукс, ни в коем случае. Вы знаете, Фукс, у меня на этот счет родилась кое-какая идея. Что это? Никакой остров. Да кажется, это Гавайи. Фокс, это Гавайи! Да. Господа, из дирекции пляжей Уайтики, чтобы доставить удовольствие публике, пригласил этих коренных ковальцев продемонстрировать вид национального спорта. Господа, через час в летнем театре состоится концерт, на котором аборигены выступят и покажут свое искусство. Господа, приобретайте билеты! Приобретайте билеты, господа! Считаю своим долгом сообщить вам, что произошла маленькая ошибка. Мы в некотором роде не совсем гавайцы, скорее даже совсем не гавайцы. Садитесь вот тут, вам удобно, очень хорошо. А вам частушки пропоем Да я начну, а вам подхватит Ох, а я о том, а я о сём Бары-бары, стабары Да не караю, не двора Мы гавайские гитары Эх, превратили в балана. Помню, как на фестивале Мы в былые времена Фуксом ампийса завоевали. Эй, кто-то не припомина. Вот она! где? Да вот она! Да где? Да вот она! Ха-ха-ха! Дикие Ха-ха! Отчистушку а право слова, да веселее на душе. Вам не нравится? Ну что вы! Ох, я смеюсь, как сумасшедший. Да парникам плясать привычней На носу или на корне. Все же хочется услышать бурные аплодисменты. Да с удовольствием огромным мы приехали сюда. Отпустите нас отсюда, будем очень благодарны. Уминально! Такого бешеного успеха я уже давно не Предлагаю контракт на любых условиях. Нет-нет-нет, господа, никаких контрактов. Пошли, Фукс, мы и так уж члесчур задержались. Жаль. Очень жаль, вот вам гонорар Настоящие гонорар Внимание, внимание! Передаем экстренное сообщение. Только что поступили сведения о яхте беда. Она попала в катастрофу. Но благодаря смелости и находчивости старшего помощника лома, яхта уцелела и буквально упала с неба на старт заключительного этапа гонок. Но капитана Врунгеля и матроса Фукса на яхте не оказалось. Если завтра к началу старта их не будет на борту беды, то она будет снята с соревнований. Жаль, очень жаль. Но таковы условия гонок. по билету на самолет. Ничего не понимаю. Мы, артисты, подписали контракт, изображая здесь гавайцев. Целый месяц учились на досках по морю ездить, песни разучили, а нас никто не встречает. Ничего не понимаю. Докладывайте фукс. Ох наши дела, Христофор Бонифатич! Билет удалось взять только один на последний самолет. Ах ты, вижу беду Кои сейчас будут отплывать Скорей бы сесть, Христофор Ай-яй-яй, а что Что было? Это было так интересно. Мы преследовали беду в Индийском, Атлантическом. Э -э тихом. Да. Тихом океане. Ну, но этот Врунгель оказался на ветках хитрой бестии. Несколько а раз, врунгель. как Ганте Монтин-Джурно-Белисимодовы, он был почти у нас в руках. В руках. И каждый раз ему вместе с яхтой удавался унизводки. Наконец мы загнали проклятую беду на необитаемый остров. И чтобы занести следы. Разнесли островок в древеске. Модель. В древесиф! В древеске! Курю маттулак ребепь пьянжери Пырки И беда на дне! А мы с товаром перед вами! А ну-ка покажите товар. Простите, а вы кого хотели обмануть? Да я вас изначально сотру в порошок, поджарив на медленном огне. Впрочем. Я придумаю для вас кое-что похуже. Я вышвырну вас, и вам снова придется стать честными людьми. Только не это! Только не это, Жев! Квету дире боларе мани! Сентименту! Пер фортуно венто! Только не это! Только не это! Только не это, Жев! Тогда помните, для вас Законы не писаны. Действуйте только по моим инструкциям. Идите. Внимание, внимание, передаем экстренное сообщение. Итак, кругосветная парусная регата вступила в завершающую фазу. Из 30 яхт только семь выдержали все трудности беспрецедентных гонок и вышли на последнюю финишную прямую. Это поистине великолепная семерка. Только что дан старт последнего этапа гонок. Сейчас впереди идет черная каракатица, лучшая яхта онландского яхт-клуба. Ставки на нее резко возросли. Лидировавшая на предпоследнем этапе яхта беда из отсутствия капитана Брунгеля и матроса Фукса Задержана на старте решающего этапа Судят по тому, как резко упали на нее ставки и В победу беды уже никто не верит Да это же лоб! Лоб! Христофор Бонифатич! Ломик! Фукс! Дорогой! Где же ты, Фу, переложить направо. Хорошо, молодцы. Шампанское. Как шампанское? Я же приказал достать шампанское. Есть шампанское. Алло, алло, шеф. Алло, алло, шеф. Вы нас слышите? Алло, алло, шеф, вы нас слышите? По-моему, он нас не слышит. Да замолчите, алло, шеф, наши координаты. Меня не интересуют ваши координаты. Запомните, беда догоняет регату. Скоро финиш. Товар не должен вернуться назад. Поэтому разрешаю применить план под кодовым названием Эльдорадо. Действуйте. Ну что это? Ситуация на день еще резко изменилась. Что с бедой? Откуда она взяла? Еще час назад она безнадежно отставала от северки яхта. А сейчас беда не только догнала лидера, но и обходит как будто у нее не каруза, а крылья. Нет, она не идет. Она летит, как волна. Такое впечатление, что капитан Брунгель поставил реактивный вид. Но это против права. Нет, это не двигатель, это шампанское, но как остроул такой пользоваться. <связывается> Таких неожиданностей не знала еще ни одна ряда. Браво! Браво, капитан Брунгель! Браво! Браво! все пропало. А не мы шли что делать, шеф? Бросайте все и срочно приезжайте в яхт-клуб. Понятно? Уважаемому лорду-президенту, что во время старта кругосветной регаты на беде была вывезена похищенная из Королевской галереи знаменитая Венера. Как? Да. Как? Как? Как? Минутку, господа, да, да, это действительно было так. Фукс, которого мы наняли матросом в этом городе, пронес на яхту в футляре контрабаса похищенную им... Вениал. Я еще не договорил. Фукс сделал это, шантажируемый спикером яхт-клуба, который одновременно является шефом гангстеров. Давай полюбуйтесь, господа. Они и сейчас пытаются у нас ее поедить. А где сейчас находится Венера? <coughs> Там, где и положено ей быть, в Королевском музее. Вот уведомление, что почтовая посылка доставлена по назначению. Посылка начальнику полиции. Распишитесь, сэр.